Привет всем, меня зовут Данил, ванг, на канале Заботуй. Сегодня я расскажу, как я похудел на аж 30 килограммов. Я весил 105 килограммов, сейчас я вешу 80 ровно. Первым шагом вам понадобится, как в моем случае, это какую-то цель для себя открыть. Для меня это была поездка в Москву. Второй этап – это исключите сахара, э, все масляные, все глютеновые и, ну, конечно, я скажу неправильные вещи, если, э, скажу, полностью исключить эти все товары, вкусы и так далее. Вы… Постепенно выводите эти продукты из своего организма, ну не до конца, чтобы у вас, например, с сахаром не образовался сахарный диабет. И да, если вы собираетесь худеть, то худеете вы до определенной точки, потому что тогда вы будете Э, таким так скажу еще можно сказать и вам понадобится набирать э, массу а в нашем случае наоборот мы худеем и надо точка любая извините любая точка э, будет определяться, можно интернетом э, выбивать в поисках э, килограммы при таком-то росте. У меня, например, метр семьдесят пять. Э, и выбиваем э, э, нормальный вес э, с ростом метр семьдесят пять. Но у вас э, по-любому будет другой какой-то э, рост, например, метр пятьдесят или метр сорок И тогда будет э, точка веса у, у вас другая. Также я вам, хочу, вам хочу сказать, что... Бри... Выкидывание веса также худеет и ваша нога. Так, моя, моя нога потеряла два размера обуви. Ставьте лайки, подписываемся на канал. Пишите в комментариях, на какой вес вы хотите рассчитывать при похудении.